Поет суду пех Чумоев Бесмертна киргизского народа, Эпос Манас из века в век пронесли ее великие сказители прошлого. И только немногих. Мы сможем назвать по именам Саякбай, Сахамбай, какими они были Таныбек, Балых, кем они были Всю жизнь пас он лошадей среди Нарынских гор. Время пронесло сказочной кобылицей у Вайтал. И вот последние бота, Прощальные благословение Айльчан. от человека кто не думает об этом а если не думает то что он за человек как похоже это глиняное надгробие на детскую колыбель пишет так замыкается круг что уходит вместе с человеком что вечно Утро принесло же Вот и забота. Помочь новой жизни. Добрые обычай. Приветить малыша топленым маслом звуком колокольчика чтобы не отбился от стойбища строками манаса без которых у судок бека не обходится ни одно событие большое или малое джо называют сказителя эпоса дела чужа, Величает мастеров, одним топором, творящих из куска дерева, и чашу для кумыса, и бешик, и седло. Ну ахсатался Дакбек, как его друг Абухай не Джомохчу, он просто табунч. Джилхаче. А Джилхаче, как он считает, должен уметь все. Кто знает табунщик скажем гириге гириге это остов юрты целая наука правильно рассчитать гириге а сделать а научить дерево быть гибким и стойким эту науку мастер наомат перенял от отца отец от деда дед от прадеда до седьмого колена знает своих предков садовбек знает все что знали и умели они Жить люди хорошо стали. Муку в автолавках берут, мешками. Джаргалчак увидят, смеются. Ручная мельница. А ведь толхан из магазинной муки не сделаешь. Кирпичный дом на каждую стоянку не потянешь. Пусть в каждой семье будет теплый дом под шифером. Пусть всегда будет мука в автолавке, а в магазине ковры и паласы. Но пусть живет и древнее умение делать насечку шерного. Знак хлеба джамгырмелен чергу грыд батаминен эль от дождя земля зеленей от добрых пожеланий народ множится Подальцем ночи называли табунщика в старину. Все спят, а он охраняет табун, а значит и свой род. Он всегда был воином, богатрем, певцом. 75 лет садов Пеку. Учитесь, молодые, пока есть у кого учиться. И ребенка к матке подпустить, и скакуна вырастить. А ведь каков конь, таков и джигит. Ад ирденганата. Конь, крылья, молодца. Много примет, по которым народ судит о табунщике. Хотя бы джеле привез. Чем длиннее джеле, тем лучше хозяева тем обильней и вкуснее у них кумыс. А ведь кобылье молоко даже в достатке это еще не кумыс. Нужен сова. В бочке хороший кумыс не заквасишь. Что такое сова, стали забывать и Ваили. Еще меньше людей, которые могут сделать его. Что же это будет за Чайло, что за юрта Табунчика, если в ней на видном месте не будет горделиво выситься соба, засуд, которым зреет кумыс. А что такое кумыс для табунщика? Нет, это не только свидетельство достатка, не только напиток, а тем более целебный. Это еще и знак уважения к тому, кто переступил порог твоей юрты. Это неспешная беседа и молчание перед долгой дорогой. Так все сплетается одно с другим, как тонкие ремешки в крепкую уздечку, как пряди конского волоса в крепкий аркан. И все это кабунщик. Его руки, глаза, его думы. В песнях о певцы славят не только подвиги героя, но и его верную ханыкеи, ее золотые руки. Что ж, жена табунщика заслуживает не меньшей похвалы, как и его дочери, его невестки. Семья табунщика многодетная, и каждому ребенку, когда он становится взрослым, мать стремится подарить свой ковер. Вот почему и в 20 веке еще можно увидеть в работе ткацкий станок пюрмель, которому казалось бы место только в историческом музее. Пусть украсится юрта узорчатой лентой тегерич. Пусть с памятью о матери унаследуют дети и мудрые искусства ее неутомимых рук. Даже опытные мастерицы не справятся с этой работой в одиночку. На помощь приходят соседи. И точно так же они собираются на праздники. Только тогда и может быть праздник, когда люди вместе. сегодня праздник он называется Баланаф хамингезю это первый самостоятельный выезд юного человека и первое напутствие ему старого табунщика скачите милые только смелее только крепче держитесь в седле ведь вы дети табунщиков То не юрта событие. И тоже праздничные, радостные обычай, который надо хранить как узор Алагиза или Шердаха. Бишк той. День, когда ребенка кладут в колыбель. Атаджурт. Отечество. Родные места. Здесь, в горах и Икнарына, сходятся две ветви Великой Киргизской реки. Здесь рождается Нарын. Это земля табунщиков и сказителей чье призвание так часто и так счастливо уживается в одной душе. Что остается от человека? Да только то, что сберег он сам.